Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободы России». Сегодня в студии с вами я, Данила Константинов, а в гостях у нас публицист, журналист и, как сам себя называет этот человек, московский пенсионер Леонид Радзиховский. Леонид Александрович, здравствуйте. Добрый день. Я не хочу вас мучить банальными вопросами, на которые вы часто отвечаете все последние годы, в том числе последние дни. Тем не менее, я вас читаю, и первый мой вопрос будет таким. Это вопрос о звонке Байдена, но такой разъясняющий вопрос. Вы сказали в одной из своих заметок, что теперь, после звонка Байдену, должен быть всем понятен геополитический смысл великого противостояния России с Украиной. И я, я хочу вас спросить, если все-таки этот смысл не всем понятен, вы могли бы его разъяснить? Ну... Я считаю, что это чисто пиаровское противостояние, значит, обе стороны. Когда нечего делать, вот есть такое выражение в картах, когда не с чего ходить, ходи спик. Вот, мне кажется, это примерно из этой серии. Значит, на Украине у них, как известно, вечно ну, аксиома. Значит, это их... Базовое понятие ⁇ скрепа. Это вечная великая борьба с Россией. Так? Но эту скрепу надо время от времени поддраивать, чтобы она сверкала, так сказать, слепила глаза избирателя. Дискурс надо напоминать о нем. Вот это что касается украинской стороны, что касается российской стороны. Ну, отчасти это тоже желание прогреть своего избирателя, который действительно... Желудочно измучен, так, потому что житуха не очень хорошая. А главное, житуха не так сильно портится в России. Но ну, новостей вообще никаких нет. Полное отсутствие, депривация новостная. Ну, хоть что-то. Ну, вот прогреть значит, людей, измученных нарзаном. Это вот с одной стороны. Ну, а дальше, когда такие вещи начинаются, это же дурная бесконечность. Взаимная спираль. Ты шагнул вперед, я шагнул вперед. Ты мне показал большой палец, я тебе показал два пальца, ты два, я три. Ну, эскалация такая совершенно бессмысленная. Но надо сказать, что довольно часто такие эскалации ни о чем и на пустом месте, возгонка амбиции, они иногда приводили к реальным действиям, то есть к дракам. Но это не тот случай. Это не тот случай, потому что обе стороны, как мне кажется, слишком хорошо понимают, насколько для них смертельно опасна эта драка. Смертельно опасна, прежде всего, политически. Именно в плане обвала того самого рейтинга, обвала той самой популярности, а в принципе обвала всей политической системы. Вот эта драка ни о чем. Как Том Сойер с мальчиком в первой главе Тома Сойера. Один там мальчик провел, Том Сойер провел черту на песке. Если ты перейдешь, я тебя вздую. Мальчик тут же перешел, вот и все. Если ты перейдешь, я тебя вздую. Вот и все. Черта условная. Переход условный. Но драка-то безусловная. И если бы драка началась, то для Путина это была бы катастрофа. Потому что украинская армия довольно сильная сейчас. Это не 2014 год. Вот так мгновенно опрокинуть, загнать в котел трудно. Дальше спрятать русские войска тоже трудно. Опять же не 2014 год. Значит, открыто ввязаться в драку. С Украиной с большими жертвами и без всякой цели. При этом надо иметь в виду, что население России против украинского государства, но искренно считает, что украинцы и русские это один народ, братья и так далее, и так далее. И война с украинцами в России также не популярна, у российских блогеров, скажем, как популярна у украинских блогеров война с русскими, монголы, мордор и так далее, и так далее. Итого. Русский человек видит войну с братами, да, защитную, понятно, что мы защищаем Донбасс, что они напали, мы защищаемся, тем не менее, это война, война со своими, это война, в которой участвует русская армия, это война не Грузия 2008, то есть прогулка просто, нет, это жертвы, это трупы, это то все. и эта война бесцельная, потому что она ничем не кончится, в итоге стороны вернутся туда, откуда начали что касается украинцев это война в которой они проиграют с большими жертвами с большим тем с большим этим это война которая опять же ничем не кончится но вот и все учитывая положение зеленского что у него сильная позиция под боком и все такое прочее он воюет сам с собой единственный прагматический расчет который здесь мог бы быть как мне кажется он мог бы быть не со стороны россии он мог бы быть только со стороны Украины. Что это за прагматический расчет? Я о нем много раз писал. Украинский вице-премьер, там Резников, по-моему, ну и многие другие, говорят, что если запустят Северный поток-2, то утрата вот этой ренты от транзита газа, это для Украины катастрофа. Поэтому Украина кровно заинтересована в том, чтобы Северный поток-2 не запустили. Ну и если бы, Украина спровоцировала Россию на некие военные действия. Через 2-3 дня прилетают все Макроны и все Меркели, военные действия останавливаются. Жертвы еще пока относительно небольшие. Войска растаскивают на исходные позиции. Но появляется законный повод окончательно угробить этот Северный поток. Как же можно строить Северный поток со страной-агрессором, который воюет? Вот такой теоретический, экономический, геополитический расчет мог бы быть у Украины. Но, во-первых, мне кажется, что Зеленский слишком здравомыслящий и ответственный человек, чтобы полезть в такую авантюру. Во-вторых, расчет там крайне слабый, слишком много неопределенностей. И, в-третьих, никогда Украина не рискнула бы на такие действия, даже если бы Зеленский был отморожен. Без машки, санкций, приказа Соединенных Штатов. После звонка Байдена Путину, мне кажется, вопрос о том, что Соединенные Штаты готовы толкнуть Украину на войну, более или менее отпал. Тем более, что американцы свои корабли в Черное море вроде бы уже не посылают. Таким образом, прагматического расчета совсем уж нет. А подраться просто ради удовольствия, набить себе физиономию, ну, бодать головой дверь. Я думаю, ни Россия, ни Украина не будут. Пиар, пену кое-как вздули, ну и хватит. Вы так интересно начали с Украины, что ключевая как бы национальная идея Украины – это противостояние с Россией. Но ведь это именно российские войска сейчас стягиваются, границы с Украиной. И именно российские войска были на территории Украины, в тех же непризнанных ДНР. Все-таки надо согласиться с тем, что Украина на Российскую Федерацию не нападала. Значит, как бы активный месседж все-таки идет со стороны Путина. Нет, минуточка. Я же говорил об идее. Безусловно, Россия напала на Украину. Естественно, русские войска, но ну сейчас это не регулярные войска, а там наемники, русская техника и так далее, и так далее, находятся на территории Украины, а украинских войск на территории России, естественно, нет. Это факты, с ними нелепо спорить. Но одно дело физическая сторона, а другое совсем дело это психологический дискурс. Психологический дискурс России не заключается в противостоянии с Украиной. Если уж говорить об официальном психологическом дискурсе России, то этот дискурс противостояния с Америкой. Естественно, скажи мне, кто твой враг, и а я скажу, кто ты. Россия не может морально опуститься, русский человек, население России, не может морально опуститься до того, что наш враг Украина. к завтра нашим врагом Молдова окажется или Грузия как в известном анекдоте, так мы до мышей доедем. Естественно, Россию поднимает в своих собственных глазах, дает ей пиар-капитализацию, великая титаническая всемирная борьба с Америкой. Мы и Америка – две сверхдержавы. Мы определяем судьбы человечества. Америка хочет диктовать всему миру свою волю, но мы – единственное препятствие этой злой воли. Вот дискурс. Официальный дискурс российской пропаганды. У украинской пропаганды дискурс совершенно другой. Есть мы, свободная, демократическая, европейская, всегда такая бывшая страна, которая идет от, значит, киевского, от Киевской Руси там, и, так далее, и так далее. А есть монголы, мордор, дикари, недочелы, которые свою грязную лапу к нашей европейской белой груди тянут. Вот это дискурс украинской официальной пропаганды. И еще разница, по-моему, заключается в том, что украинцы гораздо серьезнее относятся к своей пропаганде, чем русские. И это вполне понятно. У украинцев есть комплекс обиды. Самое жгучее, что двигает человека по жизни, это обида. У украинцев есть великая обида. Путин им сделал, им, украинским националистам, гигантский, колоссальный, невероятнейший подарок. Когда он захватил Крым, он дал точку опоры. Крым – это сакральная скрепа, это точка опоры, это та горячая, сладкая, вечная обида, жгучая, которая держит вот этот дискурс, держит, это скрепа, настоящая скрепа. Поэтому я всегда ставлю Путина, в ряд Мазепа, Петлюра, Бендера, Путин. Это творцы украинского национального мифа. А у России такого мифа нет. Украинцы, да, братья, да, хитрованы, да, жуликоватые, да, при всей своей жуликоватости обманутые коварными американцами. Но украинцы что? Украинцы это так, проходной вариант. Америка, Америка, Америка. Вот как, по-моему, психологически обстоит дело. Вы достаточно уничижительно отзываетесь об Украине и украинцах, но я как бы не готов сейчас очень много времени тратить на спор об этом. Я хотел спросить о другом. Вот вы говорите, что противостояние носит пиарский характер, но ведь пиар бывает замешан и на крови. Ведь вполне можно сделать пиар на небольшом локальном военном столкновении и объявить его победой, как это, собственно, неоднократно и делалось. Ну, вот я об этом и говорил. Естественно, маленькая победа. Во-первых, про украинцев я совершенно без всякого уничижения не говорю. Я вообще не считаю, что людей надо делить по национальностям. Люди, они разные. И, как говорится, я сторонник того, что все примерно отвечают каждый лично за себя. Национальные особенности есть. У одних одни, у других другие. Но, в принципе, по сортам мяса человеческое делить – это не мой магазин. Оно стоит одинаково. Мясо разных сортов, А люди? Ну да, люди, каждый за себя. Просто я констатирую ту ситуацию, которая есть на Украине. Провинциальные комплексы имеют место, как они имеют место и в Грузии, и в других республиках. А вот, кстати, в Узбекистане, допустим, по-моему, их нет. В Казахстане их нет. Почему? Потому что у них нет проблемы самоопределиться, противопоставившись России. Они и так знают, что они не русские. Для них нет этого вопроса. А для украинцев он есть. Ну ладно, это, так сказать, другая Да, это тема отдельной дискуссии. Но допускаете ли вы все-таки горячую фазу этой пиар-компании с танками, ракетами, самолетами и тому подобным? Ну вот я сказал, не допускаю. Потому что эта горячая фаза слишком дорого бы стоила и России, и Украине. Единственный расчет на маленькую победоносную войну – это так. С криком «Держите меня!» он бросился под автобус. С твердой уверенностью, что как только он приблизится к автобусу, тут же бросятся Макроны, Меркели, Шмеркели, ООН ОБСЕ и растащат драчуну. То есть Россия могла бы теоретически рассчитывать на 2008, историю с Грузией, 2. Мгновенная война, потери там, ну, 100 человек, ну, 200 человек, то есть ноль Нулевые потери, триумф, русские танки бодро катятся на Одессу и Харьков, но поскольку России ни Одесса, ни Харьков, естественно, абсолютно не нужны, то на наше счастье тут же прилетают Макроны, оттаскивают, линия фиксируется. Мы одержали блестящую победу в оборонительной войне, потому что это украинцы напали, это они хотели захватить ДНР и устроить геноцид. Теоретически все очень красиво. Но практически это пшик. Во-первых, украинская армия не грузинская. Это главное условие. Мгновенно разгромить и триумфально послать танки на Одессу не получится. А вот тяжелые кровопролитные бои очень даже вероятно. Это повысит рейтинг Путина? Нет. Это резко понизит рейтинг Путина. Резко. Второе. Для того, чтобы это было объявлено, оборонительной войной, они должны начать. Ну, хотя бы провести массированный артобстрел а, в сторону, значит, Донбасса. Если они этого артобстрела не проведут, то на что, собственно говоря, мы отвечаем? Каким образом мы спасаем уважаемых жителей Донбасса от бендеровцев, если они не стреляют? По телевизору, по РТР, Соловьев все, что надо, скажут, Но все-таки мы живем не во вполне еще пока не вполне еще выдуманном мире нынешний мир хоть какие-то точки соприкосновения с реальностью имеет поэтому если никаких действий со стороны Украины нет объявить оборонительную войну невозможно ну Глявец да Глявец было дело но Гитлеру было по большому счету плевать поверит не поверит немецкий народ поверил а всем остальным его это не интересовало здесь же обратная ситуация надо как-то показать всем что-то да и Глявец устраивать не так просто нет у нас, как выясняется, ФСБ ни Гейдрихов, ни Новоексов это штучный товар. Поэтому со стороны России такая авантюра привела бы, мне кажется, только мгновенный взлет рейтинга сразу после начала военных действий. Тут же выделяется адреналин, патриотизм летит до потолка, без вопросов, но потом, как взлетел, так упал. То есть операции 2008 не получается. Что. Ну, я говорил о том прагматическом смысле, который для них мог бы быть в истории. Сорвать Северный поток-2. Для этого необходима санкция богатого дяди Сэма. Без него бедный племянник драку не начнет. Дядя Сэм, и теперь это более или менее показано, готов жестко говорить с Россией. Вот вводит ограничения на русский госдолг. Делает России большую бяку уходя из Афганистана. То есть дядя Сэм ни на какую разрядку с Россией идти не намерен, это точно. Но одновременно и поощрять, провоцировать военные действия тоже не хочет. В этом и смысл, как мне кажется, звонка Байдена, предложение встретиться. Не предлагают встретиться, если одновременно планируют спровоцировать войну. И отзыв, якобы отзыв или реальный отзыв этих самых американских кораблей, которые бороздят просторы Большого театра, как вы помните в фильме. Вот они уже не бороздят просторы Большого театра, они вроде бы оттуда улетают. Если Украина без санкций Америки ввязалась бы в такую авантюру, то это была бы катастрофа для Зеленского, ну, полная катастрофа. Я думаю, что он на это никогда не пойдет, тем более, что в случае более или менее продолжительного конфликта, да, Украинскую армию не дастся сдуть. Вот, дунула на нее Россия, и украинской армии нет. Это не Грузия. Украинская армия будет драться, и драться будет упорно и тяжело. Но в целом, все-таки, при сколь нибудь продолжительном конфликте, конечно, украинская армия обречена на поражение. Просто потому, что русская армия сильнее. Да, украинская армия вся сосредоточена на этом маленьком пятаке. Русская армия там размазана, ее надо подвести и так далее, и так далее. Но потенциал технологический информационные в войне. Это же важно под, подавить значит, все информационные центры противника, там, сбить, ну и все технические военные штуки. Чисто технологически российская армия, очевидно, сильнее. Ну, а в конце концов, она и физически сильнее. Поэтому ввязываться в борьбу с превосходящим противником можно только при твердой уверенности, что мгновенно все кончится, а дядя Сэм погладит по голове. Если дядя не погладит и мгновенно не кончится, то это безумие какое-то. Тем более разница есть. У Путина в стране противников нет. Что бы он там ни понаделал, никто ему слова не скажет. У Зеленского этих противников навалом. И если он какой-то прокол допустит, то ему просто разорвут. Мы с вами все время рассуждаем о войне в каких-то старых категориях, я бы сказал, 20 века. Какие-то танковые армии наступают на города, пехота сражается, кто-то мотивирован, кто-то нет, кто-то сильнее, кто-то слабее. Но ведь современные средства войны позволяют провести ее практически без физического контакта. Я имею в виду, например, ракетные удары. Представьте себе, что в ответ на там некий глявец условный, а Россия наносит ракетные удары, а не ядерные, разумеется, нет, конечно, под стратегическим объектом в Украине, и объявляет это победой Путина. Почему нет? Легко. С точки зрения технологической, легко. Но ракетные удары наносятся в этом случае не только по Украине, но и по тому самому Северному потоку-2, именно туда летят ракеты. О, угу. То есть разбомбить Украину, это значит разбомбить себе Северный поток. И не только. Северный поток, само собой. Но кроме того, это и удары, ракетные удары по свифту, тому самому. Я не технарий. мне трудно оценить размеры бедствия. Но технари говорят, что если Путин начнет всерьез, ну, ракетные обстрелы это довольно серьезная военная акция, начнет всерьез войну в Европе, то как не хочет Европа с ним дружить? Она, ну, не дружить, а поддерживать нормальные коммерческие и так далее. Она хочет, конечно, хочет. Но как она не хочет, на всему есть граница. Такие штуки позволяют безнаказанно. Вы немножко побросаете ракеты на военные объекты. А когда на военные объекты, то немножко можно зацепить. По неволе, разумеется, но зацепите гражданские объекты. В общем, вы там покуролесите от души, побьете посуду. Не волнуйтесь, мы вам новую посуду принесем. Вы только бейте, а мы будем приносить. Вот этот номер, я думаю, не прокатит. Если бы начались массированные военные действия, вот как вы описываете, ракетные удары, уничтожение пунктов связи Украины, уничтожение центров управления, ну, попросту говоря, без физической драки уничтожить мозг украинской армии. Вот это вполне возможно. Я об этом, собственно, и говорю когда я говорю, что Российская армия сильнее. Конечно, сильнее. И, конечно, технически она вполне это сделать может. Но, еще раз повторяю, в этом случае Европа вынуждена будет, скрипя сердце, развести руками, и Меркель скажет, Володя, извини, но так мы не договаривались. Я 10 раз тебе звонила, я 10 раз тебя просила этого не делать, ты мне 10 раз обещал, и до этого не сделал. Ну, прости, дорогой, всему есть границы. Слишком много, понимаете, западные посредники могут явиться после драки, ну, вот как в 2008 году, растащить драчунов. Собственной драки-то не было, но они растащили, все хорошо. Но в данном случае западные посредники появились до драки. Путин вел бесконечные переговоры с Меркель, с Макроном, с тем, с этим. Там снует немереное количество наблюдателей там, и так далее, и так далее. Евросоюз официально обратился к России с просьбой провести деэскалацию. И это все до драки, а не после. И если в ответ на все эти просьбы Путин посылает ракеты на Украину, ну если ты с нами так... Ну и нам придется с тобой так. Ну что нам делать? Я понимаю вашу логику. Скажите, пожалуйста, вы сказали, дядя Сэм в лице Байдена, судя по всему, готов твердо отвечать Путину. А вот его звонок Путину, это вообще не проявление слабости ли? Вы знаете, это интересный вопрос. Это можно трактовать по-разному. Можно сказать, что в кое-веки раз российская пропаганда оказалась права и Байден действительно просто в деменции, неадекватный старик, который сам не понимает, не ведает, что творит. Ну, в самом деле, сначала он делает неслыханную по дипломатическим понятиям вещь. Называет Путина убийцей. Таких чудес вообще не бывает в отношениях между лидерами больших государств. Ну, ладно, там можно так назвать Саддама Хусейна, там, лидера Северной Кореи, но... Лидера крупного государства, который постоянный член Совбеза ООН, это делал неслыханно. Значит, замах рублевый. Байден всем показал: я крут. Круче меня только сваренные яйца. Замах рублевый, а результат хреновый. Буквально через два дня тот же самый Байден предлагает Путину встречаться по поводу, значит, э, там климата, еще чего-то, еще чего-то. Тогда Путин Переводит мяч на американскую сторону и говорит, окей, давайте встретимся, причем немедленно и в прямом эфире. И тогда а, пресс-секретарь а, Байдена говорит еще чего. У вас много, а Байден один. Байдена в одни руки больше 100 грамм не отпускать, как в советском магазине. В очередь, сукины сыновья. С Байденом многие хотят поговорить, ваше место мистер Путин опять в конце очереди. Опять крутизму показали. Теперь бах-шарах, Байден звонит Путину, и это Байден просит Путина о встрече. А Песков отвечает, а мы торопиться не будем. Куда нам торопиться? Пусть мистер Байден еще попросит. Примерно так говорит Песков. То есть эти шарахания из стороны в сторону производят действительно странное впечатление. Действительно, может, человек не вполне адекватен. Возможно. Но возможно и другое. Я все-таки не сторонник медицинских теорий в отношении политиков крупных. Тем более, что внутренняя политика Байдена, как я понимаю, не производит впечатления какой-то, значит, ненормальной или там деменции нет. Вроде он вполне, так сказать, адекватно действует. Вот, поэтому я думаю, что здесь возможно и другое. Собственно, то, что Байден, не надо искать тайные смыслы, когда они заявлены официально. Байден сказал, мы. Будем вести с Россией открытую политику. Мы партнеры, но не друзья и не союзники. Тогда, когда Россия наступает нам на ногу, она получает ответку. Вы вмешивались в наши выборы, мы ограничиваем, там, принимаем санкции против вашего госдолга. Никакой разрядки, никакого дитанта не будет. Я не знаю, вмешивалась Россия в выборы или нет, если вмешивалась это какое-то запредельно глупое поведение, ну, может, и вмешивалось, вполне возможно. глупости делается много. Вот, значит, в этом вопросе мы ведем себя честно, открыто. Вы вмешались, получили. Но мы не собираемся, мы не объяв... мы не Украина. Мы вас не объявляем экзистенциальным врагом человечества. Что я вас там убийцей назвал, ну, чего между знакомыми не бывает, но ну, назвал убийцей, делов-то. Вы не экзистенциальный враг человечества. Не Гитлер, не там еще кто-то. Мы готовы по важным для нас вопросам с вами вести переговоры. Какие это важные вопросы? Ну, навалом, значит, пожалуйста, климат. Вас, русских, климат не интересует. Вы считаете, что это просто глупость. А нас интересует, мы в это верим. Считаем это важной темой. Важная тема, важная тема. Иран. Мы не знаем, как подступиться, как войти в эту сделку, как выйти из этой сделки. Вы тоже заинтересованы. Давайте об этом говорить. Ну, вечная тема, которая никуда не делась, эти бесконечные СНВ. Все это торговля по металлолому. Ну, и наконец, Украина, которая нас с вами тоже интересует. Мы вам, мистер Путин, советуем. Отойдите. А Зеленского мы возьмем за плечо и отведем. Отойдет Только вы отойдите. Не вмешивайтесь в их дела, а они не будут вмешиваться в ваши дела. Вот спектр тем, о которых мы готовы с вами, мистер Путин, разговаривать. Вы заинтересованы, мы заинтересованы. Но, конечно, никаких уступок и никаких значит, дружеских отношений у нас нет и быть не может. Вот мы захотели выйти из Афганистана, и мы уйдем. А что мы тем самым это дерьмо перекладываем на ваши плечи? Ну, это ваши трудности, сами разбирайтесь. Будет в Афганистане все мирно и хорошо, мы только за. А если там начнется опять заваруха, и они полезут в Таджикистан? Ну, мистер Путин, мы-то здесь причем. Это вы, это ваши проблемы. Разбирайтесь со своим Таджикистаном сами. Ну, вот как-то так. То есть это скорее вызов на стрелку, если говорить жаргоном, чем попытка капитуляции, да? Нет, ну капитуляция Соединенных Штатов, это, как говорил Горбачев, абсурд какой-то. Ну или отступление. Это в чем-то отступление, в чем-то наступление, то есть это, так сказать, прагматическая политика. Прагматическая политика это то, к чему менее всего готов Путин. Потому что вся его политика – это понтовская политика. Его задача, вся его политическая программа – это кидать понты. Гнуть пальцы и кидать понты. Прагматических, прагматических целей в российской политике нет. Другое дело, что сама значит, понтовая политика тоже вполне прагматична. Людям в России нравится, что мы великая держава. Греет, что мы сверхдержава. Греет, что мы с американцами бодаемся. Это людям нравится. Тем более, что по уровню жизни, по уровню потребления мы дотянуться не то, что до Америки, а до Венгрии не можем. Но людям надо чем-то себя греть? Надо. Вот мы греем себя тем, что у нас великое противостояние. Со времен Наполеона и Александра Первого великое противостояние с Западом. А Америка, как его лидер. Поэтому чисто понтовская. Чисто пиаровская политика тоже имеет свой прагматический смысл. Избирателю она нравится. Но никаких других прагматических целей в политике Путина, конечно же, нет. Экономических, с точки зрения безопасности. Ничего экономически выгодного не было в присоединении Крыма. Абсолютно ничего. Один разор. Ничего экономически выгодного нет в нелепой толкотне в Сирии. Абсолютно ноль. Пшик. Ничего экономически выгодного нет в бесконечном бодании с Западом. Это экономически невыгодно. Но еще раз повторяю, не все продается за деньги. Не в деньгах счастья, А счастье в ощущении избирателя. Избиратель Путина ощущает нас бояться. Нас уважают. Мы великие. Мы крутые. Ну а за это и денег не жалко. Тем более, что сколько это стоит, ведь избиратели не рассказывают. Во всех темах предстоящей встречи Байдена и Путина, которые вы обозначили, в возможных темах совершенно напрочь отсутствует тема прав человека, положение оппозиции в России, политзаключенных и того же Навального. Значит ли это, что Байден готов закрыть глаза на эту тему? Я думаю, что это мелкоразменная монета, которую он был бы круглым дураком, если бы не использовал. Вот Вы же тоже хотите каких-то уступок с моей стороны, Володя? Вот, пожалуйста, вот вам пятаки, медики, берите, ради Бога. Мне не жалко. По-моему, это самый очевидный ход для Байдена. Минимальнейший, очевиднейший ход. И в этой связи следующий вопрос. Какова на фоне этой картины судьба Алексея Навального? Ну, какова? Сидит в тюрьме, а какова судьба? Какие его перспективы, как вы думаете? Никаких сидит. Я не вижу никаких перспектив. То есть... У Навального есть перспектива политически покончить с собой, и тогда может из тюрьмы выйти. То есть, если он обратится к Путину с покаянным письмом, я вас прошу. Глубоко уважаемый господин президент, я заключенный такой-то, ввиду тяжелого состояния своего здоровья, прошу вас изменить, помиловать, изменить меру пресечения и так далее, и так далее, а тут еще подсветиться какой-нибудь. Да Байден, в конце концов, и сказал, а у нас вот бут сидит. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Конечно, обменять российского гражданина невозможно, вроде. Законы не позволяют. Одно дело менять там Савченко какую-нибудь или там вот этого какого. Ну, хоть там был режиссер, я забыл. щенцов угу. Они граждане Украины, их-то обменять можно. Вот. Но Ходорковского вот выпустили, хотя он гражданин России, но он вроде к матери, там больная мать. Вот. Но, ну, короче говоря, первое условие, при котором Путин вообще будет о чем-то говорить, это, я извиняюсь за некрасивый образ, но уж какой есть, приползти на брюхе. Вот тогда, да, тогда я, готов, я Путин, готов о чем-то разговаривать. Но так как Навальный на это не пойдет, для него это политическая харакири, самоубийство. Стоило ехать в Москву, чтобы просить э, пощады у Путина. Безумие какое -то. Конечно, поездка в Москву была большая ошибка, но уж она сделана, так или иначе. А теперь просить пощады, просить о милости, отпусти меня, я больше не буду, дяденька, я хороший, это невозможно. Ну, а если Навальный просить не будет, так с какого перепугу Путинова из тюрьмы отпустить? В лучшем случае сидеть срок. В худшем случае, что, конечно, вполне возможно, откроют новое дело, второе, третье, двадцать второе. Чего-чего, это в России лепится на раз, как вы понимаете. Тем более возможности есть какие-то там, ну в общем, найдут они. Я забыл какое-то там дело, и фраша и еще там в общем. Я, честно сказать, подробностей особо не вникал. Но ясно, что сшить дело, это вообще не вопрос. Поэтому по минимуму отсидеть свой срок, а по максимуму еще второй, третий. Вот такие неприятные перспективы. А могут ли его обменять как бы, ну, в том или ином виде, обменять без его согласия, ну, по технологии, например, а, которая была использована с Ходорковским, когда есть предмет торга, условная олимпиада или еще что-то, и в обмен на это человека выпускают из тюрьмы, но, в общем-то, ультимативно препровождают его в аэропорт? Нет, насколько я понимаю, Ходорковский попросил его отпустить. Там весь спор идет о том, Ходорковский каялся, признавал свою вину или нет. Ходорковский говорит, нет, вину я не признавал, каяться я не каялся. Ну уж отпустить-то я точно просил. Без согласия человека его копировать, это в Советском Союзе можно было. Обменяли хулиганы на Лоиса Да-да. Ходорковский ни о чем не просил. Так это был Советский Союз. Там, кстати, между прочим, в законе Советского Союза, насколько я помню, была статья о лишении гражданства. Да, это правда. Ну, а в России такой статьи просто нет. Лишить гражданства человека нельзя. Ни за какие преступления. Поэтому без просьбы даже юридически это сделать нельзя. Но главное, конечно, тут не юридически, а политически. Путину надо наступить ногой на затылок Навального. Ногой я наступил. А теперь от меня зависит. Захочу, дальше буду жать и проломлю основание черепа. Захочу, ногу уберу. Если ты не хочешь, чтобы я тебя раздавил, проси. Ну, как в драке. Проси пардона. Тебя побили, проси пардона. Но для Навального просить пардона, это же не Ходорковский. Ходорковский претендует, что он там занимается политикой, что он моральный лидер, что он такой, что он секой. Это ради Бога. Но он не апеллирует к широким массам. Он не делает из себя... Харизматического, сакрального вождя, который апеллирует к самым широким массам. Который политик-популист. Ходорковский не популист. Что он там делает, это отдельный вопрос, не буду им обсуждать. Но он в другую игру играет. Навальный апеллирует к широчайшим, пытается апеллировать к широчайшим массам. Я харизматический лидер. Я бесстрашный борец. Я ничего не боюсь. Я готов живот положить за други своя и за отечество свое. Вот тот образ, который он и его окружение пытаются внедрить в общественное сознание. И если такой человек говорит, дяденька, извините, я не хотел, я больше не буду, отпустите меня, пожалуйста. Ну все, он политически аннигилировался, обнулился. И после этого, что ж Путину его не отпустить? Каш, отпусти. А зачем ты мне тут нужен? Тебя больше нет. Политически ты обнулился. Ну и уезжай, пожалуйста, живем на здоровье. Я должен сказать, что и последнее действие Ходорковского, по-моему, неудачное. Эти пиар там с Кораном. Навального часто... вы имеете в виду, да? Навального, Навального, конечно, естественно. Я говорил. Мне тоже показалось, что это как-то не, не в тему. Да. Вот. Неудачные пиар-ходы. Явно их цель совершенно очевидна. Хоть как-то привлечь. Внимание, крайне неудачно. С точки зрения того самого широкого избирателя, к которому апеллирует Навальный, это выглядит как склочничество, сутяжничество, э, прилипчивость и прочие качества, которые русскому человеку не слишком симпатичны. В Америке, когда человек цепляется к букве закона, к параграфу, это нормально. Это абсолютно естественное поведение. В России это не любят, не понимают, не принимают. Не принимают и не любят те самые люди, к которым апеллирует Навальный. Потому что его тусовка, его фанаты, они всегда при нем. Чтобы он не делал, куда им деваться. Скованной одной цепью. Но он же не к ним апеллирует, не к Эху Москвы, не к Альбас. Он апеллирует к широким массам. А широкие массы в этой ситуации... Пожимают плечами, недобро ухмыляются, и говорят, мелко это как-то, и склочно это как-то. Что-то это не то. Ну, это мелочи, допустим, это забудется, все пройдет. Но принципиальный вопрос один. Ты покаешься или ты не покаешься? Ты попросишь помилуют, простить, выпустить? В общем, ты попросишь, ты придешь с просьбой, с покаянной, а она всегда покаянная спокойный просьбы к Путину или не придешь. С точки зрения человека вопроса нет. Но ну, а что он из железа что ли? Из камня? Он человек, жить хочет, в тюрьме сидеть не хочет. А кто хочет сидеть в тюрьме? Кто этот идиот, который хочет сидеть в тюрьме? По человечески тут нет проблем. Но для харизматического лидера тут тоже нет проблем. Как только ты это сделал, ты себя из харизматиков, из героев, из титанов разжаловал. Вот такая Петровка. Понимаю, но с другой стороны, мы должны понимать, что и Путин не вечен, рано или поздно он уйдет. И в принципе этот горизонт примерно можно представить. Я думаю, что это лет 10 еще, потому что ему уже 69 лет. Все-таки в 79-80 надо уходить. И в этом случае Навальный превращается с каждым годом все больше в такого неоспоримого русского Манделу. Разве нет? Ну, во-первых, я с вами не согласен. Я думаю, что Путин уйдет не через 10 лет. Я это много раз говорил, и я не боюсь это повторить. Уйдет через 4 года, в 2024 году. Почему не боюсь? Потому что когда делаешь предсказания менее очевидные, чем то, что Путин когда-нибудь уйдет, ты рискуешь промахнуться. Но я не боюсь рисковать промахнуться. Я много раз делал неправильные предсказания, и каждый раз, когда я делаю неправильные предсказания, я с удовольствием об этом говорю, не скрываю, наоборот, это подчеркиваю. Вот. Поэтому я сделаю еще одно предсказание, может быть, совершенно неправильное, что Путин в 2024 году не пойдет на новый срок. Вот. Но в любом случае, когда-нибудь, вот одно предсказание очевидно, когда-нибудь Путин уйдет, это точно. Но я не думаю, что если бы он ушел через 10 лет, и даже если он уйдет через 4 года, Совершенно не факт, что Навальный сохранит тот пиар-капитал, который у него был в начале этого года, и тот немного уменьшившийся, но тем не менее немалый пиар-капитал, который у него есть сейчас. Во всяком случае, если в течение этих лет он будет писать жалобы о том, что ему не дают книги читать, подавать в суды и напоминать о себе любыми способами, то он разменяет свой капитал на медики. Как вот Высоцкий говорил, я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Навальный разменивает, пока что разменивает свой капитал на медики. Напрасно. Понятно, желание быть на поверхности, но оно слишком очевидно. Это неправильная позиция. По-моему. Не, не, не могу не задать еще два вопроса, поскольку... Они... Я просто хочу закончить. Но если даже он будет упорно молчать, во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Совершенно не факт, что через 4 года, а уж тем более через 10 лет, в абсолютно другой стране он всплывет. Это не связь. Понимаете, когда система падает, то хромой верблюд оказывается первым. Никому неведомые люди мгновенно появляются ниоткуда и снимают банк. Вся Россия, весь Советский Союз знали Сахарова и Солженицына. Да-да. А еще Гдляна и Иванова. Помните таких? Вот. Когда рухнул Советский Союз, где были Сахаров и Солженицын? Они им пользовались неким авторитетом, но никакой абсолютно политической роли они не сыграли. А вот Гдляна и Иванов, которых никто не знал до, и все забыли на следующий день после, они в этот момент некую роль сыграли. А капитал весь снял. Никому не ведомый в Советском Союзе секретарь Свердловского обкома, о котором вообще никто слыхом не слыхал. Поэтому, когда бифуркация, когда ситуация полной неопределенности, мандела Манделой, а значит, совершенно не факт, что молчаливое сиденье, молчаливо-гордое сиденье, или наоборот, суетно пиаровское сиденье, поможет Навальному этот пиар-капитал сохранить. Не могу не задать еще один вопрос. На один вы уже ответили, на самом деле, сами по поводу Навального. А последний вопрос такой, почему вы все-таки убеждены в уходе Путина в 2024 году? Ведь не зря он принимал все эти законы, в том числе позволяющие ему баллотироваться еще на два срока. Не зря было вот это вот прошлогоднее нелепое довольно обнуление на пеньках и прочие суетливые, кстати, тоже действия. Суетливые действия от большого начальника воспринимаются как величественные действия. Разница между суетой и величием только в одном. Кто при кнопке сидит. Кто при кнопке сидит, тот и великий. А кто без кнопки, тот и суетной. Вот и все. Действия эти Путин мог предпринять для того, чтобы остаться царем пожизненно, а мог предпринять для того, чтобы сохранить определенность. Если бы он этих действий не предпринял, то к 2023 году все бы знали, что Путин уйдет, и, соответственно, он был бы не просто хромой уткой, а уткой с перебитым позвоночником. Грехов на нем много, отношение к нему на Западе соответствующее, и оно бы транслировалось внутрь страны, все равно уходит. Это был бы ад. Последний год его пребывания во власти был бы для него адом. Все знают, что ты уйдешь, Список твоих прегрешений тоже известен, и не весело тебе будет. Поэтому, чтобы сохранить, он мог принять это, чтобы остаться навсегда, без, ну, до смерти. ни на какие, не на два срока, а до смерти. Если он остается в четвертом году на 12 лет, до 1936 -го года, до 84 лет, то он останется уже, если он доживет до 94 останется до 1994. После этого уйти уже невозможно. Вот, значит, мог предпринять, чтобы остаться, а мог предпринять, чтобы сохранить интригу, сохранить, сохранить вот эту ситуацию, как у Достоевского. Помните, заходцу вскоцу, заходцу не в вскоцу. Вот. Теперь, почему я думаю, что оно идет? Нет. нет, потому что есть какая-то позиция, которая на него давит. Позиции в России нет. И давить на него некому. В этом смысле проблем у него никаких нет. Безусловно, не из-за этой ситуации. Может она ухудшится, может она не ухудшится, об этом не беру. Я думаю, что есть одно обстоятельство, которое Путин удерживает, и есть одно обстоятельство, которое его выталкивает. Какое сильнее судить не берутся. Удерживает его слово, которое в России называется словом жлобство. Путин – жлоб. Он не тот человек, который по доброй воле совершит крупный поступок и от чего-то уйдет. До сих пор он ни от чего не отказывался. Никогда. Вцеплялся, так уж держит. И по этой логике он не уйдет. Но есть и противоположный момент. Путин очень любит, когда его любят. Он тот лидер, который 20 лет Пользуется народной любовью, симпатией, уважением и так далее, и так далее. Это его атмосфера. В 24-м году рейтинг его едва ли будет выше, чем сейчас. Сейчас он довольно низкий, в 24-м году он будет не выше. При этом масса людей, которые довольно плохо относятся к Путину, боятся его ухода как бояться неопределенности, бояться больших перемен, а после ухода Путина обязательно будут большие перемены, люди их боятся. И поэтому его уход многим кажется неприятным, опасным. Может быть большинству, может быть не большинству. Но люди устроены так, что вместе тесно, а врозь скучно. Точнее наоборот, врозь скучно, а вместе тесно. К 24 году одновременно, я в этом абсолютно уверен, по всей стране будет нарастать ощущение. Уйдет, уйдет, уйдет, когда же он уйдет. И если в ответ на этот общий вопрос вопрос элит, вопрос жителей больших городов, вопрос простых людей, если на этот вопрос они получат ответ. Когда? Никогда. Я с вами на. Всегда. Не ждали? Получите. Это будет шок. Для огромного количества людей это будет фрустрация и шок. И чувство будет одно. Ну, достал, блин. Достал. Реально достал. Это будет чувство у тех самых людей, которые боятся его ухода. Вот если он уйдет, врозь скучно. А если он остается, вместе тесно. И как бы придворные халуи, как бы все эти телевизионные проститутки не зализывали Путину все отверстия в организме криками, что народ без вас жить не может, и ваш уход – это катастрофа, равная, ну, я не знаю, распятию Иисуса Христа. Как бы они ни лизали, Путин совсем не дурак. Путин очень умный, очень циничный, и очень реальный человек. Его главная сильная черта, что он понимает народ, он чувствует народ. И никакие соцопросы, и никакие песковые, и никакие Соловьёва ему для этого не нужны. Он прожил слишком циничную, жестокую и бесчестную историю, чтобы верить их брехне. И если он почувствует силу выталкивания от этих 100 миллионов, этот общий выдох ну достал эту фрустрацию править этими людьми без конца, и все время смотреть на их лица и видеть, что они думают одно, ну когда же, наконец, ну когда? И править, и править, и править. Они гнутся, они улыбаются, они целуют пол, они целуют те ботинки, а в глазах у них одно, ну когда, ну сколько еще? Вот я не уверен, что Путин готов править в такой ситуации. Вот и все. Я предлагаю на этой оптимистичной ноте и на сегодня. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что вы все-таки правы. Хотя у меня есть сомнения. И у меня есть сомнения. Скажу вам честно, и у меня есть сомнения. Ну, а с вами были Леонид Разиховский и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.